Привет, друзья! Так. Как меня слышно видно, оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Я сейчас размещу ссылку в группе, что мы начинаем. Вы пока можете писать. Так. Я еще раз начну расставляться. Все. Десять, десять, десять, десять. Все, вижу. Я продолжаю немного гнусавить, а, немного приболел, Андрей, Татьяна, Есть, Ольга, здесь, здесь, здесь, всем большой счет, вижу, я продолжаю немного гнусавить. Ну, немного приболел. Андрей, Татьяна, Ольга, Сиздерзги, всем большой свет. Привет. 10, 10. Я продолжаю немного уставить. Хорошо, немного приболел. Звук хороший, видео тормозит. Но... Не знаю, почему видео тормозит. все должно... Функционирует Спасибо. с моей стороны нормально. Завтра я буду вещать делать, эхо. Нет, да. да Не знаю, почему видео тормозит. Идея, все должно но... Как сейчас с эхом? Есть-нет эхо, друзья. У меня эхо тоже это пишут. Так, сейчас. сейчас, по идее, не должно быть эхо. Ушло, поговори. Ага, говорю. Прием, прием, прием, прием. Ушло. Угу. Хорошо, ну что, всем большущий привет. Спасибо, кто пишет, выздоравливай, обязательно поправлюсь. Уже практически полностью поправился. У нас уже второй раз сначала заболела дочка Есенька, потом супруга и потом с небольшим запозданием я. То есть вот по такой цепочке происходит все. Ну что, сегодня у нас второе занятие. Интенсива «Внутренняя сила». И вчера мы с вами говорили про первый фактор внутренней силы – это осознанность. И я говорил о том, что только тогда, когда я осознаю то, что сейчас я делаю, я могу управлять своими действиями. Только когда я осознаю свое дыхание, я могу осознанно дышать. Только тогда, когда… Я направляю фокус внимания на кончик пальца, я могу пальцем что-то написать. Все очень просто. да. Если я э, бессознательно э, живу, э, бессознательно действую, то, соответственно, э, жизнь строю руководство с тем, теми программами, теми установками, теми э, сформированными какими-то сценариями, э, которые на автопилоте реализуют... Э, Какую-то жизнь, которую сложно назвать своей. И я дал вам задание по осознавать себя. То есть вот в каждый момент времени, когда вы кушаете, когда вы идете куда-то, когда вы едете за рулем, осознавать то, что вы делаете. А как у вас успехи? Поделитесь, пожалуйста. Насколько удалось осознавать себя? Может быть не удалось? Когда, если удалось, то как и что? Поделитесь, пожалуйста, как э, успехи у вас. Я пока надеюсь себе Морса. Как у вас успехи? Ирина пишет, блин, я забыла. Ну, ничего бывает. Как э, говорит мой друг и соратник Леонид Тимошенко. Слушал, слушал и прослушал. Да, вот так бывает. Мы учимся. Слушаем, слушаем, слушаем. Э, как тренинг? Хорошо, прослушал. Мне кажется, это естественное состояние. Но для для кого-то естественное состояние. Удалось, легче стало. Как-то сразу Ольга пишет. Забирайте себе в копилочку, Оль. Это простой способ, как облегчить себе жизнь. В осознанности жить классно. Да. Ну что, если у вас возникли какие-то вопросы, то запишите их себе куда-нибудь. Я сегодня ночью, а может быть завтра утром, размещу пост по поводу занятия, которое будет в среду. А в среду будет занятие формата «Вопрос-ответ». И вот в комментариях под этим постом можно будет выписать свои вопросы, и я на них отвечу. Только важный момент, друзья, что завтрашнее занятие будет в 17.00 по Москве. То есть не в 19.00, как сейчас, а в 17.00, два часа раньше. Вот. Ну, а сегодня я продолжаю говорить с вами про внутреннюю силу. И сегодня разберем с вами еще два фактора, которые определяют внутреннюю силу человека. Не знаю, замечали вы не замечали, что очень сложно быть осознанным постоянно. То есть ну, осознал себя в какой-то момент времени, там, кушающим или что-то делающим, да, а потом раз, и через некоторое время мысли куда-то улетели фокус опять сместился на какие-то привычные э, стратегии, привычные сценарии бытия. Вот кто это замечал? Поставьте просто плюсик. А ну вот Юля как раз пишет об этом. Потом начинает отвлекаться на домашние дела. Ну там на домашние дела, то есть вот есть какие-то определенные э, свои сценарии внутренние э, которые человек реализует ежедневно. Да, это может быть мыслительные какие-то сценарии, как э, человек какие-то внутренние диалоги ведет или еще что-то. Э, либо э, мысли о, там, о причинах э, того, что происходит с человеком. И если бы достаточно было одной только осознанности, ну то есть раз осознаешь себя и все, в жизни красота, а жизнь создаешь осознанно, так знаете, владу с собой, с удовольствием, с удовлетворением, все классно, то, наверное, было бы очень классно. Но, к сожалению, вот просто научиться себя осознавать этого недостаточно. Поэтому, собственно говоря, я и выделил не один фактор определяющий внутреннюю силу, а да, целых четыре фактора. Кстати, кто у меня проходил уже курс «Моя жизнь», э, по сути, то, что я рассказываю и дальше буду рассказывать на этом интенсиве, мы это все с вами разбирали, э, просто вот на этом новом интенсиве я э, немножко вот, у, у, упаковал это в новые формы, э, с другой стороны немного э, подошел к подаче этой информации. И сегодня мы с вами разберем еще два фактора, и у вас уже в копилке будет их три. Завтра у нас будет вопрос-ответ вебинар, и в четверг мы разберем четвертый фактор, а в пятницу мы разберем как их развивать, и плюс я расскажу про предстоящую программу «Моя жизнь», которая стартует с 3 апреля. Рекомендую быть на каждом занятии онлайн и, конечно же, рекомендую быть в пятницу на занятии, посвященном применению, развитию этого и презентации программы, потому что в пятый день я буду и подарки дарить и тем, кто будет участвовать просто тем кто примет решение участвовать в программе тоже будут мощные очень ценные подарки так что э, имейте в виду и приходите э, хуже точно не будет если не запланировали не записали себе где-то э, в ежедневник то э, предлагаю это прямо сейчас сделать ну что э, готовы э, переходить э, ко второму и к третьему фактору ну сначала ко второму третьей Позже разберем. Если готовы, поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Если первый фактор – это осознанность, то какой второй фактор, который определяет внутреннюю силу? Вторым фактором я выделил центрированность. Что такое центрированность? Центрированность – это способность э, человека э, принимать решения, опираясь на свой центр. Центрированный человек – это человек, который э, принимает э, решение в соответствии э, со своей самоочевидностью, в соответствии с э, Самим собой э, во всех своих э, проявлениях, э, центрированный человек э, он э, имеет э, прослойку между стимулом стимулом каким-то и тем действием, которое он в отклик дает. Потому что э, у него в фокусе внимания всегда есть э, он сам в моменте здесь сейчас, ну, то есть если э, Человек не центрирован, то он очень легко реагирует на все, что происходит вокруг, на эмоции других людей, на какие-то ситуации, да даже на погоду и так далее. Когда человек центрирован, то у него есть вот это вот самое, в моменте здесь сейчас, самая опора на себя, которая позволяет ему не колыхаться, как веточки на ветру, а позволяет ему стоять очень твердо на своих ногах и действовать, опираясь на себя, а не на что-то внешнее. И центрированность, быть центрированным, это очень привлекательно, это очень... открывает возможности центрированность открывает возможности жить проживать полную жизнь которой удовлетворены почему потому что в каждый момент времени вы принимаете решения делаете действия которые в основе своей в опоре базируются на вас, причем они захватывают вас целиком, и ваши э, чувства, и ваши какие-то внутренние интуитивные посылы, и ваши внутренние приоритеты и так далее. И центрированность проявляется в признании э, полной беспричинности своего существования. Сейчас, возможно, не очень понятно то, что я говорю, или не все понятно. Я сейчас буду приводить примеры, и будет все очень ясно. Вот мы вчера с вами, когда говорили про внутреннюю силу, затрагивали тему, что вас определяет, да, чему вы отдаете свою внутреннюю силу, да, чему. И кто-то из вас писал эмоции. Кто-то писал другие люди, кто-то писал еще что-то, а, еще какие-то другие факторы. Так вот, а, то, чему вы отдаете свою внутреннюю силу, это и есть центр а, вашей жизни, центр вашего бытия. А, центрироваться и опираться на себя, это а, означает отказаться или означает отказ от поиска причин всего того, что со мной происходит. Всего того, что я делаю. Ну, то есть, например, я сейчас вас обучаю, я сейчас вам рассказываю про центрированность. И у этого нет никакой причины, как только то, что я вам рассказываю про центрированность. Это единственная причина. То есть... Мое решение делать это, это единственная причина, почему я это делаю. Если я в какой-то момент обижаюсь, то единственная причина, почему я обижаюсь, это то, что я обижаюсь. Улавливайте идею, что а, только тогда, когда я а, отказываюсь а, искать, находить, видеть а, причины того, что я делаю, только тогда я обретаю полную опору на себя. И эта опора возможно, только в моменте здесь, сейчас. Ну, вспомните сейчас жизненные ситуации, жизненные моменты, где вы недовольны своим поведением, где вы недовольны а, тем, что имеете в результате, где вы недовольны а, тем, что у вас происходит. А, может быть это в отношениях, да, вы недовольны как э, партнера, там какого партнера находите, как выстраиваете с ним отношения и так далее. Может быть это в карьере, да, может быть еще где-то. Так вот э, быть центрированным означает э, первое осознавать, что я сейчас делаю, а второе э, отказаться искать причины этому. Ну, то есть, я осознаю, что я сейчас делаю, и все. И признаю это как факт, как данность, что да, я а, делаю вот это. А, вспомните а, человека, которого, ну, или образ человека, которого а, можно назвать внутренне сильным человеком, духовно сильным человеком, мощным человеком. Да, а, что ему будет свойственно делюсь проявлением того образа, который у меня перед глазами сильный, поистине духовно сильный человек внутренний сильный человек, я эти два слова сочетания использую как синонимы внутренний сильный человек он не объясняет то, что он делает то есть если он делает ну, например он говорит я а, вам в этом отказываю или я тебя в этом поддерживаю или я а, принимаю ваше предложение или я а, протестую а, такому раскладу дел или еще что то да то есть вот а, представьте человека который а, во- первых когда говорит про себя, он говорит э, про себя и про свои решения. То есть то, что он делает в данный момент времени. И, и во-вторых, он не объясняет свое поведение. То есть он говорит как факт, как данность. Я вот так вот сейчас. Да, я вот так вот сейчас. Я сейчас, допустим, э, да, я сейчас э, сожалею, да, я сейчас нервничаю, да нервничаю и э, прошу сделать э, предлагаю сделать паузу в переговорах например такой вариант и когда вы отказываетесь э, искать э, причины того что вы делаете то есть э, начинаете ставить точки э, в конце предложения в середине предложения привычного. То есть осознаете, что вы сейчас делаете. Да, так, я сейчас э, что? Я сейчас э, рассказываю. Все, точка. Я рассказываю. А, я мщу. Там, допустим, осознали, что вы мстите в отношениях. Точка, я мщу. А, я а, нервничаю. Точка, я нервничаю. А, я раздражаюсь. Точка, я раздражаюсь. Да, а я то есть, э, быть центрированным, это означает ответить на вопрос, что я сейчас, что я сейчас, про что я сейчас. И вовремя поставить точку. То есть, закончить э, там, где э, заканчивается мое действие. Вот попробуйте прямо сейчас ответить на вопрос, что вы сейчас Выразите это прям вслух, скажите это и не объясняйте никак. Просто, я сейчас то-то. Ну что вы сейчас, я сейчас слушаю, все, я сейчас слушаю. Или я сейчас соотношусь со своим опытом то, что слышу. Все. Или я сейчас отгоняю своего ребенка от компьютера. Там. Или я сейчас нервничаю. А вот осознайте, что вы сейчас да, это проще сделать, если ответьте на вопрос, что сейчас. Да, ответьте на вопрос, что сейчас. Осознайте это. Проговорите вслух и все, и поставьте точку. Да, я сейчас тот, -то. Напишите в чат, что вы сейчас. Я сейчас кто-то. И почувствуйте, ощутите, как это. А как это а, опираться сейчас а, на себя, вот прям в данный момент времени, да, когда нет никаких причин вашего существования того, что вы делаете, вообще никакой причины нет. Единственная причина – это ваше решение сейчас делать это. Вот осознайте, что вы сейчас а, скажите это, вырастите это и поставьте точку. Ну, я имею в виду мысленно поставьте точку. Я сейчас пытаюсь понять, точка. Я сейчас отдыхаю, точка. Да, я сейчас отдыхаю. Все. Ни почему, ни зачем, ни для чего, а просто как констатация факта. Я сейчас то-то. Э, я сейчас слушаю, э, точка. И вот здесь, а я сейчас сосредотачиваюсь, точка, да. И вот здесь э, э, важный момент. Вот когда вы произносите себя что вы сейчас вот то слово которое которое вы называете оно полностью описывает вас или есть какое как будто бы какие-то ощущения или какие-то там что-то внутри что не выражено в этом слове да но может быть вот вы сейчас сосредотачиваетесь но при этом это не полное описание, потому что вы сейчас еще и переживаете, что немножко непонятного. Да, вот, вот а насколько полно, вы сейчас ответили на вопрос: что сейчас? Насколько емкий этот ответ. Он полностью вас описывает или нет? И, возможно, вы захотите через запятую перечислить, что вы сейчас. Да, чтобы максимально емко описать, про что вы сейчас. А может быть. Вы в одном слове в каком-то найдете описание себя в данный момент времени. Я сейчас, в качестве примера привожу, я сейчас иллюстрирую вам, как это выглядит. И я сейчас подбираю слова. Это то, что я сейчас... И вот, когда вы осознаете и выражаете себя, ощутите вот этот момент, вот момент здесь сейчас. Нет прошлого, нет будущего, нет там сильно будущего или сильно прошлого. Есть только настоящий момент. И есть вы в этом настоящем моменте, и вы в этом настоящем моменте выражены в том. Что вы делаете? Что вы транслируете в этот мир? И вот быть центрированным, это значит полностью осознавать, что я сейчас делаю. Это выражать, транслировать в мир и действовать таким образом, чтобы в своих действиях учитывать всю полноту своего внутреннего быть я здесь сейчас, ну или вот всего того, а, что, про что я здесь сейчас, там и своих всех переживаний, и своих каких-то импульсов, а, и своих а, там размышлений, и всего. Вот что такое центрированность. Я сейчас слушаю суть и, и, в и в сути ощущаю, сосредотачиваюсь улетаю, мысли делам. И снова сосредотачиваюсь, сконцентриваюсь и улыбаюсь. Да, да, да, да. И когда человек осознает себя, что он здесь сейчас, когда человек не ищет причины, а признает как факт это, что я сейчас вот, вот это, я сейчас вот это, да, я сейчас это, ну что-то делаю, тогда человек встречается со своей реальностью с реальностью того, кто он есть и что он делает в данный момент времени. Я скажу в жизни и буду абсолютно точен, потому что жизнь это всего лишь только миг между прошлым и будущим. То есть это только момент здесь сейчас. И что вы делаете в жизни, это то, что вы вот прям сейчас делаете. У каждого из нас есть как минимум два я это я реальный который выражен в тех действиях в тех проявлениях в тех решениях которые каждый из нас транслирует в мир и я иллюзорный я иллюзорный это тот я как это образ э, меня о себе, ну, например, по факту, э, допустим, э, я э, проучаю э, супругу по факту, да, то есть я обиделся и проучаю ее. ну, там, например, что-то, что обычно делаю, не сделал. Это факт, это то, что я делаю. Я, проучаю обижаюсь и проучают обиженный и можно даже так сказать мстящий или там учащий это факт а в иллюзии в моей может быть так что вот она не права она такая я ей со всей душой я такой благородный там это я сейчас не делаю только для того чтобы она там то-то ловлю идею, что я реальный это то, что я делаю по факту. А я иллюзорный, это то, что я думаю, что сейчас я делаю. Ну или там, допустим, девушка ведет двойную жизнь. Да, с мужем в отношениях и с, там, на стороне еще отношения да, завела. И по факту, что она? По факту она изменяет, да, по факту она, возможно, даже придает да, э, нарушает свое обещание, врет, там, и так далее. Это факт, это я реальная, да, а я виртуальная или я иллюзорная, она может думать, так, я такая, ну, я так-то честная, я порядочная, э, я дорожу семьей, я очень дорожу семьей. Э, ну, а то, что вот у меня сложились отношения, на работе. Я здесь не виновата, это потому что всего лишь потому, что э, там, э, э, ну, там какое-то стечение обстоятельств, а вот то, что у меня э, там дома, ну там иногда приходится врать, я тоже здесь не виновата, потому что муж там то-то, то-то, ну и так далее. Я честная, благородная, там такая-то, такая-то, такая-то, такая-то. Улавливайте идеи И вот это вот я то, что о себе думаю, это я э, виртуальная. Даже виртуально мне больше нравится, чем иллюзорно. Mm. Я, я виртуальный. А я реально, это то, что я по факту делаю. Так вот, когда я предпочитаю виртуальность, то есть когда я предпочитаю не видеть правду, а пребывать в иллюзии о себе, то тогда я не могу быть, ну во-первых, не могу быть центрированным, а во-вторых, тогда я, ну знаете, как будто бы так раздроблен, то есть как будто бы вот мое тело и я про одно, то есть то, что по факту я делаю, про одно, а то, что я думаю, то как вот это вот все в голове про другое, это как танк который едет туда, а своей башней и пушкой смотрит в другую сторону. И центрироваться это значит повернуть башню вот так вот. В, сторону, в ту сторону, в которую и, и, и едем. И когда я осознаю, что я сейчас и отказываюсь искать причины, просто признаю это как факт. я сейчас тот-то. это а, часто встреча с правдой, да, то есть я реальным со своим. и часто это очень дискомфортно делать, ну по сути признавать там я сейчас что я сейчас. я сейчас гноблю себя. а что сейчас и сейчас гноблю себя. а что сейчас и сейчас. а сейчас, а сейчас я а, оправдываюсь а сейчас что делаю и сейчас оправдываюсь и а сейчас и сейчас оправдываюсь и а сейчас и сейчас оправдываюсь да и когда я осознаю что допустим я постоянно оправдываюсь а, приятно это осознать да нет конечно неприятно это осознавать или я допустим осознаю вдруг что я вру да потому что врут а, а, ну, я, так давайте не буду говорить все но давайте большинство хотя я считаю что каждый врет при этом далеко не каждый честен с собой, что он врет. Да, некоторые из нас э, думают, что на самом, деле, на самом деле я честный. Но здесь я сказал неправду только для того, чтобы там кто-то что-то там не, не переживал, не беспокоился. А так тут честный просто вообще. И когда я Начинаю признавать как факт то, что я сейчас делаю. Это горько бывает, бывает очень неприятно встретиться с правдой, встретиться с реальностью. Но это является точкой трансформации. То есть это то место, от которого я могу оттолкнуться и могу принять другое решение. Почему? Вспоминаем вчерашнее занятие про осознанность. Потому что пока я объясняю свое поведение, то есть ищу причину, фокус внимания мой где будет, он будет на причинах, на поиске причин, а соответственно фокуса внимания на тех действиях, которые я делаю, на тех решениях, которые я реализую, его попросту не будет. А, соответственно, раз не будет фокуса внимания на тех действиях, которые я делаю, я и другие действия не смогу делать. Тогда же, когда я полностью фокус внимания держу на том, что делаю, а что значит держу на том, что делаю, просто признаю как факт, я сейчас то-то. Все, вот прям снова сейчас осознайте, что вы сейчас, и лучше даже проговорите вслух, я сейчас то-то. И вот когда это будете проговаривать, вот прям ощутите, где у вас фокус внимания. Прям понаблюдайте. Да, он как бы, фокус внимания как бы приходит в центр вас. В точку, откуда принимаются решения, откуда вы делаете действия. И если вы не объясняете свое поведение, просто признаете как факт, я сейчас тот, а я сейчас то-то, То вы находитесь постоянно в точке, из которой принимаются решения. То есть вы можете начать принимать другие решения. Начать по-другому действовать. И э, если, например, э, я осознаю, что какой-то ситуации я трушу, и что-то не сделал, я осознаю как факт. Да, я, я трушу, да, я э, сейчас э, отказываюсь что-то делать, э, трушу, да, и когда я это осознаю, э, я могу решиться что-то сделать, может быть не сразу, может быть там, там, со второго, с третьего, с четвертого раза в ситуации ну, могу э, сделать. И здесь важный момент, что когда я признаю как факт все то, что сейчас творю в жизни, я могу начать учиться э, действовать по-другому. Ну это как если бы вот э, я не умею ездить э, на велосипеде, да. И вот представьте такую ситуацию, вот на этой иллюстрации сейчас будет максимально понятно, вот я не умею ездить на велосипеде, не получается, у меня, не умею, а такой, и только сажусь на велосипед, упал, и такой себе говорю, да, это я упал, потому что там просто сегодня не мой день был, или да, я это упал, потому что там велосипед, там у него колесо чуть поспущенное было, или да, это я упал, потому что ну, просто мне не хочется сегодня. Или я не сажусь на велосипед, да, просто мне не хочется. Я так-то умею ездить на велосипеде, просто мне э, не хочется ездить на велосипеде. Э, Улавливайте да, идею. То есть, факт, я не умею ездить на велосипеде, моя иллюзия. И что я умею ездить на велосипеде. Э, но вместо того чтобы э, учиться я никогда не буду учиться. Пока у меня есть иллюзия, что я умею ездить на велосипеде, я не буду учиться ездить на велосипеде. Потому что что для меня означает учиться ездить на велосипеде? Это означает признать, что я не умею ездить на велосипеде. Улавливаете да, идеи? И вот многие в жизни так жизнь строят и так жизнь проживают свою, довольствуясь, руководствуясь мнением каким-то, да, что там, ну, не знаю, я э, очень очень люблю э, своих детей, я очень э, там все э, делаю как надо в отношениях, я все предпринимаю, я очень замечательный там, предприниматель или э, там, работник, я профессионал своего дела и, и так далее. То есть есть какой-то свой образ, свое впечатление, а есть реальные действия, которые расходятся с этим э, образом и обязательно так появляется объяснение. Такой раз, в руки взял велосипед, упал и обязательно нужно объяснить, почему же так получилось, я же умею И вот чем больше в жизни вы сегодня ищете причин, ищете объяснений э, своего бытия, своих поступков, того, что с вами происходит и того, что вы делаете в жизни, тем больше у вас разница между реальностью, между я реальным и я виртуальным. То есть, вот как понять степень самообмана человека? Просто послушать, сколько вот, за одну единицу времени сколько он раз оправдывается либо сколько раз а, ищет причины того, что с ним происходит. И чем больше этого будет оправданий, поиск, а, причины и объяснения своего поведения, тем, соответственно, больше разницы между я реальным и я виртуальным. То есть и в виртуальности человек там и умеет ездить на велосипеде, и там умеет а, то делать, все пятое, десятое, там, и много чего умеет делать. Но по факту он этого не делает, потому что факт абсолютно другой. И вот когда вот таким образом человек живет, то тогда он жизнь свою строит, опираясь не на свой центр, потому что центр это правда, это то, что по факту я сейчас. А он жизнь свою строит, опираясь на свои какие-то представление и объяснение, как правильно поступить или неправильно поступить, как а нужно или не нужно, из-за чего или из-за кого он так поступает, почему или не почему он так поступает и так далее. И каким образом виртуально сделать Явью, все очень просто начать осознавать, что и сейчас, и научиться ставить точки. То есть признавать как факт, что я это делаю, потому что я это делаю. И когда вы это начнете делать, когда вы начнете так жить, то с течением времени естественным образом свои решения вы будете постепенно, постепенно, постепенно, все точнее и точнее принимать в ладу с собой. Ну, представляете, вот, например, я сейчас осознаю, да, такой, а, так, я сейчас, что я сейчас? А, я сейчас, а, например, неудовлетворен. Ага, а что неудовлетворен? Чем неудовлетворен? Тем, что, а, ну, что-то не то. И тогда, если я не ухожу в причины, почему что-то не то, что у меня за это за ощущение, а, ты вопрос так, и что сейчас, и что сейчас, вот тогда что я буду делать? Тогда я буду искать причины, ой, искать причины, искать решения, приняв которые, действия, сделав которые, я буду удовлетворен. То есть, когда человек центрирован, тогда человек естественным образом начинает наилучшим для себя образом складывать жизнь, потому что себя не обманешь. Потому что все ответы на ключевые смыслообразующие вопросы для себя есть внутри. Если вы сейчас э, не удовлетворены своей жизнью, то скорее всего принятие решений вы опираетесь не на свой центр, а на что-то другое. Например, на, э, там, допустим, на доход. Чтобы как можно больше было дохода. Например, на мнение окружающих. Или, например, на э, представление, как правильно. Э, нужно жизнь себе устроить и так далее у каждого какая-то своя опора да и в вашем центре есть уже такое знаете на уровне ощущений понимания что для вас наилучшим образом каждый момент времени вот прямо сейчас уже вот здесь есть ответ на вопрос что то какое действие, какое решение, какой поступок наилучший будет вот прям для вас, прям в данный момент времени. Вот здесь есть. Но тогда, когда вы опираетесь не на свой центр, а на что-то внешнее, вы как бы знаете, игнорируете, пренебрегаете тем, что, про что вы в данный момент. И последствия у этого печальнее. Я уверен, что многие из вас с ними даже знакомы. Когда придаешь себя, когда в своих решениях учитываешь не всего себя, ну, например, там в логике, в мыслях все четко, лаконично, понятно, логично, да, и понятно, как поступать, а естество... Ощущение тела противится против, говорит, нет, это я это вообще не, не хочу не туда. да То есть прям вот все нутро противится. А вы такие, да нет, надо, надо, надо. И как получается, как знаете, рак и лебедь, а у некоторых еще добавляется щука. Да, а еще какие-нибудь совесть, например, подключается да, какие-нибудь свои желания, устремления, совесть и там, стремление сохранить стабильность, и вот это все разрывает внутри. И, конечно же, это приводит к печальным последствиям, которые выражаются в, либо в какие-то болезни, физические болезни, либо в психические болезни, да, которые в какой-то момент уже необходимо уже лечить, да, то есть просто задавая вопрос так, что сейчас и осознавая и принимая решения в глазу с собой, уже не получится. Так вот, я призываю не доводить до крайностей, любить себя, любить, доверять себе, да, и начать это делать с того, чтобы центрироваться, то есть с того, чтобы начать осознавать, что я сейчас и признавать это как факт. Я сейчас кто-то. А дальше, как вы думаете, какой вопрос после этого? А после этого такой же вопрос. Так, и что сейчас? Когда я осознаю, что я сейчас? И что сейчас? И как это сейчас? И когда я э, э, э, нахожусь в центре себя, Э, исхожу из центра себя, то тогда мне и проще с целями, да, э, которые я ставлю в будущем, и проще с планами, потому что они все согласованы с, со мной истиной. Они исходят изнутри наружу. Центрированность – это второй фактор, определяющий внутреннюю силу. Центрированность – это когда э, вы отказываетесь искать причины э, своего э, бытия, того, что вы сейчас делаете, и вы э, просто признаете как факт, что вы делаете то, что сейчас делаете, потому что вы это делаете, потому что вы приняли такое решение. И когда вы центрированы, тогда естественным образом – постепенно, это не происходит по щелчку пальцев, вы начинаете создавать жизнь в соответствии с вашим глубинным замыслом, в соответствии со своей сутью, тем что у вас есть внутри. Если вы сейчас в жизни чувствуете, что то, куда идете, то, что делаете, что в этом что-то не то, да, что что-то не так, что ну, вот, э, как-то это вообще э, не ваше, это не то, что вы хотите, то стоит сделать паузу и ответить себе на вопрос, а что не то? Что реально вот сейчас не так для меня? И услышать ответ, который вам придет. И признать это как факт. А признать как факт, что а, не то, это, а, ну, например, что вам не нравится эта работа. Признать как факт. Или а, признать, что вы не готовы уйти с работы, потому что для вас приоритетны деньги. Или для вас приоритетна стабильность. Признать это как факт. А, или а, то, что вы ну, там например собрались делать какой-то бизнес или интернет магазин да я знаю что многие участники в общем ну, вот этой темой увлечены сейчас в онлайне да если допустим вот вы хотите но у вас не идет да, ну прям вообще все нутро признайтесь честно да а что не идет а что вы это не ваше, это не для вас, вы созданы для другого, вы что вы, вы сомневаетесь в успехе, да? или вы боитесь возможных последствий, понимаете, да? То есть если что-то сейчас, ну, сейчас внутри есть какой-то дисбаланс то что необходимо сделать? Необходимо сначала осознать. Осознать э, себя полностью. Вот эту часть свою осознать. Да? Вот эту часть свою осознать. Что с чем э, в, в дисбалансе? да? Что это? Это ваши важные для вас моменты и э, ваши желания? Или что это? Это ваша совесть и... Ваша ваша потребность в признании или что это? И вот дайте этому название. То есть осознайте про что вы в этом здесь сейчас. То есть я ну например недавно тоже товарищ приезжал в гости, мы общались с ним. Он рассказывает, что вот сейчас, говорит, в бизнесе, но ну, большинство людей ориентированы на то, чтобы заработать как можно больше денег. И говорит, и я раньше себе говорил, что ну, это мир такой сейчас, да, нужно жить по правилам этого мира, нужно денег зарабатывать, это главное, да, и, говорит, принимал решение делать поступки, которые... Потом, ну, как-то внутри было дискомфортно, и я понял, что вот это вот дискомфортно, что это а, не по совести, поступки не по совести, то есть я предаю себя, когда вот это вот делают, и говорит, я для себя определился, что для меня приоритетнее действовать по совести, а, то есть чтобы внутри не было этого дискомфортно, чем э, приоритет ставить деньги. Да, И он осознал это, он сформулировал это и после этого подкорректировал свои действия и соответственно совсем по-другому стал э, дела свои вести. Да. Не знаю кстати как, э, у него с деньгами сейчас ну, может быть поменьше э, зарабатывать, но при этом он а на душе спокойный, для него это приоритет. <coughs> улавливайте да, идею? Светлана спрашивает, какие показатели, что я в центре, удовлетворение, счастье. Что я в центре, это, знаешь, показатель для меня, это спокойствие и осознание себя полностью целиком сейчас. То есть я спокоен, то есть я сбалансирован, и я вот прямо, знаешь, моментально могу дать ответ, что я сейчас. То есть я полностью осознаю, про что я в данный момент времени. Когда я не могу дать ответ, что я сейчас, то есть как, ну, непонятно мне, да, что-то со мной происходит, я не пойму, значит, это я в данный момент не центрирован. А если я а, дисбалансирован, то есть какие-то эмоции, что-то а, то есть нет вот этого внутреннего баланса, спокойствия. Тут тоже я тогда сейчас не цитирую, я на что-то... То есть а, я опору сместил с себя на что-то внешнее, ну или там где-то там а, не по центру. Внутри себя, но не по центру. да Вот если есть какой-то внутренний дисбаланс, а, внутренний какой-то, а, как у меня мама говорит, внутренний раскардаш. Да, вот когда есть вот этот э, раскардаш, это значит, что я сейчас в жизни, принимая какое-то решение, опираясь не на а, свой центр, а опираясь на а, что-то другое, что-то стороннее. Лена пишет, пора провести видео по каждому пункту пути. Хорошая идея. Вот, и это второй фактор центрированность. И можно научиться быть в центре. И я этому обучаю через обучение умению конгруэнтности. Конкурентность это умение быть собой вслух. Это умение осознавать, что я сейчас. И выражать слух с, полной, с осознанием, полной ответственности за то, что я сейчас делаю. И я этому обучаю на курсе «Моя жизнь» и уделено это у нас на курсе либо три, либо четыре недели времени с заданиями с недельными заданиями со специальными заданиями для того чтобы вот, человека поставить в его центр но в качестве инструмента с помощью которого вы самостоятельно можете да, это сделать это научиться ставить точки да научиться ставить точки осознавать себя что я сейчас делаю и ставить точки То есть признавать это как факт центрированность это второй фактор внутренней силы когда человек осознан когда человек центрирован да тогда человек может принимать любое решение в данный момент времени но тоже для того, чтобы мочь большую часть времени находиться в своем центре, для этого необходимо относиться ко всему, что происходит снаружи и ко всему, что происходит внутри, с полным безусловным принятием. И безусловное принятие я выделил как третий фактор, определяющий внутреннюю силу. То есть второй – это центрированность, а третий – безусловное принятие, безусловное принятие себя, безусловное принятие того, что происходит снаружи. Вот давайте так по-честному посмотрим на свою жизнь. да, И там, где у вас есть проблемы, Скорее всего, там ваши усилия направлены, чтобы изменить либо кого-то, другого человека, либо изменить себя. Несколько примеров приведу. Если вы недовольны отношениями, у вас проблемы в отношениях, то скорее всего у вас целый список наберется претензий к второму человеку, к мужу, к жене, или, может быть, к детям, если вы недовольны отношениями с детьми, или, может быть, к родителям. То есть целый список претензий, что они делают не так, и большую часть времени вы заняты тем, что пытаетесь их изменить. Ну, либо мысленно пытаетесь, знаете, так ворчите, ходите, вот он такой, он сякой с подружками или с друзьями встретились, рассказывать, она вообще такая, он такой, там, ну вообще а, там по постоянно при нем, что он какой-то а, не такой, или она. Да, то есть постоянно заняты, меняете, либо в голове, либо снаружи там постоянно ругаетесь, постоянно говорите, вот ты здесь вот это не так, делай это не так, делай это там, и здесь не так, и носки здесь опять положил, и здесь. И вот постоянно, постоянно вот такие попытки а, изменить человека. Да, а Другой человек, скорее всего, недалеко от вас ушел по степени принятия. Он свою жизнь рядом с вами проживает в попытках изменить вас. Так и живете. Да, вы пытаетесь изменить его, а он пытается изменить вас. При этом, если посмотреть правду в глаза, ни первому, ни второму этого не удается делать. Да, кто-то точно так же проживает свою жизнь на работе. Да, постоянно с постоянными претензиями к руководству, к коллегам, по работе, к клиентам, то есть постоянные попытки их изменить, постоянные попытки с ними что-то сделать. Кстати, руководители, вот у многих руководителей, кто особенно начинающий руководители, предприниматели, поставьте плюсик в чат, у многих начинающих руководителей предпринимателей, да, даже не начинающих, а уже, знаете, таких матерых тоже Часто, большая часть времени проходит в том, что они пытаются изменить своих сотрудников, там, пытаются, например, если есть отдел продаж, что пытаются научить их продавать как можно там, лучше, чтобы не опаздывали сотрудники, чтобы они там, делали какое-то определенное количество действий за промежуток, рабочий промежуток времени и так далее. И вот постоянно, постоянно они заняты. Как сотрудников замотивировать? Как сотрудников обучить тайм менеджер, то, тайм -менеджер то, Как сотрудников там тому-то, тому-то тому -то обучить? То есть, они постоянно заняты, постоянно заняты э, тем, что что-то сделать со своими сотрудниками. Вот с ними что-то. Домой приходят, они заняты тем, чтобы что-то сделать со своей э, там, женой или мужем, со своими детьми. А они телевизор смотрят или э, там, ну, там, просто идут по улице и думают, и они задачены тем, как вот у нас э, все э, несправедливо в нашем государстве, как хреново, что сейчас э, марта, погода как зимой. И там ну, и постоянно, постоянно человек э, недоволен тем, что снаружи. И ладно недоволен, это-то еще ничего страшного. Проблема-то в том, что человек э, хочет... Э, как-то, ну либо прям реально, он это выражает действие либо про себя, он хочет это поменять, то есть он каким-то образом вот хочет изменить э, мир вокруг себя. Смотрите, какой парадокс. Вот недоволен человек, но для того, чтобы он стал доволен, должны измениться другие. Парадокс в том, что это план, который обречен на провал. Потому что мир не создан для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. Если мы э, хотим мир подстроить под свои лекала, как все должно быть устроено, то мы обречены на постоянное страдание. Потому что постоянно мы будем разочарованы. Вот э, уловите идею, можете даже себе куда-нибудь записать и лучше куда-нибудь... Голову записать, что мир это хаос. Другой человек, любой другой человек, это хаос. То, что происходит, вы из дома вышли, вы попали в хаос. Вы домой зашли, вы попали в хаос. Что значит хаос? Это значит, что то, что вас окружает, это создается людьми. И это люди, которые обладают такой же свободой воли, как и вы. Что это значит? Это значит, что каждый человек он все равно при, сам принимает какие-то решения. Если вы своему мужу сказали, например, что вам не нравится, когда он шумит вечером и бросает носки там, или еще что-то делает, это не значит, что он после этого разбежался и начал делать по-другому. Он сегодня может сделать, завтра может не сделать, послезавтра там еще что-то и так далее. Если вы. Э считаете, что врать и предавать это неправильно, нельзя. это не значит, что все разбежались и э, там, э, сказали, а ну хорошо, раз для тебя ложь неприемлема, окей, мы не будем врать, хорошо. И вот э, принятие, безусловное принятие э, того, что происходит снаружи, это при, принятие как факта того, что есть. Вот, то, что есть, то, что происходит, то, что делает другой человек, это факт. Вот это так. Уверен, что часто вы слышали такую идею, что любые события, они э, не имеют э, никакого цвета. Они не красные, не белые, не хорошие, не плохие. А краску, и в том числе эмоциональную, любым событиям придаем мы сами. Так вот... Безусловное принятие Это э, Отношение К тому что происходит Как к факту Как к тому что э, ну, Вот так вот это, да, это вот так вот есть Да это э, Неплохо Это нехорошо Это неправильно это, не, неправильно это вот так вот есть А дальше Дальше Вопросы задавать не другим людям, а вопросы задавать себе. Так, и что сейчас я в такой ситуации? Что сейчас я делаю вот в таких реалиях? Это можно сравнить с игрой в шахматы. Вот представьте, вы играете в шахматы. Кто играл, поставьте просто плюс в чат, кто когда-нибудь играл в шахматы. Вы играете в шахматы, ваш соперник делает ход. И вы же в этот момент э, относитесь к этому как к факту. Так, он сходил ладьёй вот сюда, или фиртём сюда, пешкой сюда. Вот он факт. И вы же, глядя на эту игру, думаете, э, что сейчас сделать вам. Какой ход сделаете вы. Э, если вы не играли в шахматы, ну в шашки. В шашки-то наверняка каждый играл. Да? И вот... Э, Та же самая заложенная идея в безусловном принятии того, что э, происходит. То есть я признаю как факт. Вот многие ошибочно полагают, что признать как факт это значит согласиться. Ну, вернее, безусловно, принятие это значит согласие. То есть мне говорят, там, не знаю, там делая это, делая это, делая, это, я все соглашаюсь, соглашаюсь, соглашаюсь, соглашаюсь. соглашаюсь да, э, и типа вот это принятие такое знаете толерантность и смирение совсем нет друзья принять это признание как факта что ну да человек сейчас от меня что-то просит и что-то требует это факт это реальность а дальше я задаю вопросы не ему типа ты офигел или ты что так ты, ты как, как ты смеешь так со мной обращаться или говорить а я задаю вопрос себе так и что сейчас я вот это его ход в шахматах какой ход мой да сейчас и как-то на тренинге парень один говорит, там, про отношения рассказывает, про проблемы в отношениях, и говорит, меня, моя девушка, как мы поссоримся, она меня прогоняет. Я говорю, ну хорошо, она тебя прогоняет, что делаешь ты в этот момент? Ну В смысле, так она говорит, меня прогоняет. Я говорю, ну я понял, про нее я понял, что делаешь ты? И он сначала не въехал в вопрос, а потом через некоторое время пришло, я думаю, ему осознание, что... В этот момент времени, когда его девушка прогоняет, он может принять абсолютно другое решение. Вместо того, чтобы путь, он может принять решение остаться. А может еще какое-то принять решение. То есть, безусловное принятие означает признание как факт того, что есть. Но не означает толерантность и согласие с тем, что есть. Я признаю как факт. Я не оцениваю это как плохо, хорошо. Я не... Пытаюсь это каким-то образом изменить, да, там, например, девушку в этой ситуации изменить, чтобы она меня не прогоняла. Нет, я просто определяю, что я делаю рядом с девушкой, своей девушкой, которая меня прогоняет. Да, я, например, принимаю решение остаться. Улавливаете идею? И если вернуться к метафоре с шахматами, вот некоторые из нас каким образом жизнь застроят? Оппонент сделал ход в шахматах, а они такие, блин, вот ты сейчас вот так вот, да, сходил, а я тебя ждал или ждала совсем другого, а ты же мне обещал, что сюда не будешь ходить, ты же мне обещал, я же тебя сколько раз ты мне обещал, что ты не будешь ладьей ходить вот сюда, ах ты вот такой, ах там, ай, весь день такая, ай, я какой он скотина, такой вот он. Раз с подружками встретилась, он представляешь, обещал мне, что ладьей не будет ходить, а сходил там туда-то. Понимаете, да? Или там другой вариант. А что ты сюда ладьей сходил? Убери ее, пожалуйста, или а, перенеси, переставь ладью, пожалуйста, на другую клеточку. Мне это не нравится, что ты ладьей вот сюда сходил. А, пожалуйста, это не входило в мои планы, не входило в мои представления о том, как должно быть. Не играем же мы так в шахматы, да даже если играем, то с нами нормальные игроки то не будут играть, только лузеры, которые точно так же будут сидеть и нами манипулировать э -э таким же образом. И собственно говоря и в жизни так получается, что <Michelin> среди я лузер и рядом с такими же другими лузерами пытаемся друг друга изменить и в итоге ничего не получается и только постоянно, постоянно, постоянно страдание. Читаю комментарии, Таня пишет, Саша не поняла, что с работниками-то теперь. Пусть опаздывают, прогуливают, хамят, не выполняют свои должностные обязанности. А, так вот, Тань, а, с работниками ничего. Нужно определиться, что ты делаешь рядом с работником, который тебе хамит. Ну, Например, я с таким работником не работаю. Я работник, если он мне ходит. я ему выражаю себя. Да? А если еще раз слушаю ну, так, такое а, общение, то я ищу нового сотрудника. Ну, вариант такой. И дальше ему уже нужно принять решение и определиться, что он делает. Он либо продолжает ходить, и тогда ходить где-то на другом месте, либо еще что-то. Если, например, работники опаздывают, да, то я тогда определяюсь вообще а для себя. Насколько мне важно, ну, важно, это для результата. да Вообще не важно. Для мне. И вот у меня, например, в центре образовательном в Екатеринбурге, люди приходят тогда, когда хотят, то есть, там, ну, то есть вообще это не в фокусе опоздания. Но если, допустим, у меня магазины и мне это важно, то тоже я говорю это как требование. Да, я требую э, вовремя приходить. Человек, допустим, приходит не вовремя. Я думаю опять про себя. Либо я ввожу штрафы, либо э, я делаю какой-то дедлайн, ну или не дедлайн, а сколько-то, там, говорю, два раза можно опоздать, а третий все, до свидания. То есть, красная карточка. Понимаешь, то есть Идея принятия в том, что я не пытаюсь его изменить, а я отношусь к нему, к другому человеку, как к такому же свободному, как и я, что он может, он может опаздывать, это понимаете, работник может опаздывать, это его право. Там кто-то другой, там все, что угодно может делать, это их право делать все, что захотят. Мое Право определиться, что я делаю рядом с ними, что я делаю рядом, э, вообще, что делает сотрудник у меня в компании, который мне хамит, опаздывает, э, обяз... обязанности свои не выполняет и так далее. Да, это вопрос вообще не к сотруднику. допустим да пусть он хамит идет в другом месте. Это вопрос ко мне, что, что я делаю вообще с, рядом с этим человеком? Как он оказался рядом со мной? Вот, и э, безусловное принятие это важная составляющая, потому что э, тогда весь мой фокус внимания опять концентрируется на мне здесь, сейчас. То есть, если я принимаю э, так, как есть, то, что происходит снаружи, то же самое, э, если я принимаю так, как есть, то, что происходит со мной сейчас, ну, например, какие-то эмоции я испытываю, там, например, я реагирую, нервничаю, там, еще что-то делаю, плачу, да, я признаю это как есть, да, факт, я сейчас, ну, это, это вот так, факт, а дальше определяю, какое решение я принимаю, что я делаю, да, если могу успокоиться, то успокаиваюсь, если нет, то, например, могу, если это происходит в переговорах, с кем-то то могу предложить сделать паузу и так далее, то есть какое то какое-то новое решение принимаем. И вообще, откуда идет вот такое непринятие ни себя, ни других людей, ни мира. Это все идет от гордыни от нашей. Ну, представляете, вот если я считаю, что я знаю, как мой ребенок должен себя вести. Если я считаю и знаю, как должна вести меня моя жена. Если я считаю, что я должен, я знаю, как должны вести себя мои сотрудники. Да, ну, только так и не иначе каждый. Да, Если я считаю, что до, как должен, должен вести себя президент мой, правительство, начальство, руководство да то с кем я себя перепутал друзья вот правда если я возомнил из себя что я знаю что так неприемлемо себя вести а вот так приемлемо вот так ты не можешь делать а вот так ты можешь делать что я решил что я якобы не просто знаю кто как может вести а кто как не может себя вести а я еще и пытаюсь другому человеку вот это э, указать ему что делать то есть э, добиться чтобы он жил так как я хочу с кем я себя путаю в этот момент в этот момент Точно для меня такие моменты это моменты, где я путаю себя с Богом. Потому что только одному Богу ведомо, как правильно, как неправильно, как кто-то должен вести себя, как а, не должен вести и так далее. Уровень богов или пишет, да. И вот оно проявление гордыни. Вот оно проявление. Давайте вспомним когда процентрированность говорили, да, я реальная, я виртуальная, я реальная, я иллюзорная. То есть получается, э, вот это я иллюзорная, это как раз и есть мое раздутое эго, это и есть э, проявление моей кардыни, да? что вот я такой, э, я барина, вы смерды, и вы должны со мной вот таким образом э, общаться там, и так далее. И чем более вы смиренны, чем реже и меньше вы путаете себя с Богом, чем если вы признаете за собой право свободы, воли в каждый момент времени, то есть авторство, и считаете с этим правом в других людях, то тогда значительно проще жить. Потому что тогда. Единственное, чем у вас есть возможность заниматься, это своими действиями. То есть принимать какие-то решения. А когда вы принимаете решения, вы строите жизнь. А если вы еще эти решения принимаете в ладу с собой, и считаясь с той реальностью, в которой вы находитесь, то у вас есть весь шанс создать такую жизнь, которой вы будете довольны, которая вы будете наслаждаться, которая вы будете удовлетворены. Каким образом? научиться безусловному принятию себя и других людей. Я думаю, дорожки к этому могут быть разные. Да, одна из дорожек, ну такая, знаете, такая вот прям такая мощная, далеко не для каждого. Это через смирение. Знаете, интересный факт узнал, что когда люди приходят в монастырь то первая должность там в монастыре называется послушник и его функции послушника в том чтобы без с утра до вечера выполнять указания старшего то есть вот все что старший говорит делать все делать сказал навоз в конюшню убирать пошел навоз в конюшню убирать сказал листья грести с, с улицы, пошел листья грести, сказал траншеировать, пошел траншеировать, да, сказал целый день грести, целый день рыть. да и а, тогда, когда человек научается смиренно это делать, да я, сейчас я делюсь своей гипотезой, потому что я уже дальше вот этим вопросом не интересовался, как-то в монастырях устроено, но я думаю, что тогда, когда человек научился это делать со смирением, с любовью. Тогда он может э, двигаться дальше. И если читали вы Карлоса Кастанеду, да, может вспомните э, Дон Хуан. Кто читал, поставьте просто единичку. Кто не читал, поставьте ноль. Э, Дон Хуан э, делился своей историей. Э, в общем, Дон Хуан, э, рассказывайте, кто не читал, Карлос Кастанетто, это, по-моему, американский писатель, который, приехав в Мексику, случайно познакомился с местным, таким, ну, я уже не помню, кем он был, индейцем или кем-то, в общем, с очень продвинутым человеком, который стал его духовным наставником. И вот, в своих книгах Карлос Кастанедо описывает те уроки, которые ему давал Дон Фуан. И на этом духовном пути, через который Карлоса Кастанеда проводил Дон Куан, на одном из отрезков его задача была полюбить маленького монстрика. Кто такой маленький монстрик? Маленький монстрик это человек, который больше всего бесит, с которым сложно находиться, и умышленно Дон Хуан создавал условия, в которых Карлос Кастанедов вынужден был находиться рядом вот с этим человеком, и задача была его научиться любить. И вот Дон Хуан рассказывал про тоже свой свое научение, когда его учитель ему задал этот урок. Он был тогда рабом. Работал на какого-то а, господина, а, который просто был а, извергом, издевался над своими рабами. И Дон Хуан очень страдал, очень страдал, очень мучился, постоянные были претензии к этому хозяину, он постоянно его а, каким-то образом а, пытался переделать у себя в голове или ну, как-то внешне. И в конечном итоге все закончилось печально. Он хотел сбежать от этого хозяина, выбежал за ворота, хозяин вышел за ним и пристрелил его. Но Дунфан выжил, его как раз его исцелил, поднял, взял с собой и исцелил странник, который стал его тоже духовным наставником. И После того, как Дон План исцелился, первое задание, которое дал ему его учитель, это вернуться в тот дом и научиться любить вот этого, вот этого хозяина. И он вернулся, он научился с благодарностью и любовью относиться к тому, вот, что происходит. И, собственно говоря, все у него дальше получилось. Я всегда говорю, что... Если у вас а, есть рядом в жизни люди, а, с которыми вам невыносимо сложно, то радуйтесь, потому что это ваш маленький монстрик. Потому что а, у вас а, есть возможность а, научиться, а, то есть а, вот рядом с этим человеком научиться безусловному принятию. Как вы это будете делать, а, это, не знаю, это будет ваш путь. Но я знаю точно, что если человек ищет, то он находит. Если человек экспериментирует, то обязательно у него получается. То есть и вот э, первый путь к тому, чтобы научиться безусловному принятию, это учиться принимать своего маленького монстрика или маленьких монстриков. А может быть у вас э, вся жизнь вокруг вас, это один спло, спло, одни сплошные маленькие монстрики, Так вообще красота. Просто а, вы живете в сказке. А, в сказке а, в наилучших, благоприятнейших условиях для развития безусловного принятия. Вот. А, что еще? А, как еще развивать безусловное принятие? Какие еще инструменты есть? Еще один из инструментов это учиться созерцать. Учиться созерцать. А, вот, знаете наверняка же у вас есть такой опыт, когда вы выходите, вот сейчас весна будет, да, вот представьте, когда весна вот все расцветает, цветочки, листики зеленые только появляются, у них такие сочный-сочный зеленый цвет, вот эти все запахи, и вы выходите на улицу, вдыхаете воздуха полные легкие и просто вот наслаждаетесь тем, что есть. Не оцениваете хорошо, это прекрасно, плохо и так далее, а просто... Созерцаете то, что происходит. Или, может быть, у вас есть опыт созерцания в картинной галереи. Или, может быть, музыки, когда вы пришли, чтобы послушать классическую музыку, в филармонию, например. да, И просто вот без оценки, просто принимаете так, как есть и просто слушаете это. И вот у каждого, я уверен, что у каждого есть этот опыт опыт созерцания, или, может быть, когда вы сидели смотрели на закат какой-нибудь, как солнце садится и просто смотрели и просто были включены в этот процесс и просто его созерцали вот здесь важный момент в созерцании, что значит созерцание, это значит, что вы не оцениваете, вы как будто бы, знаете, вот этот мозг, который там оценивается, хорошо, плохо, нравится, не нравится, ну как будто вот так вот открывается, и вы все воспринимаете таким, какой есть. Помните, в последней части, по-моему, матрицы, когда нео перестал видеть, он раз, и начал, начал видеть там энергии, начал видеть, как вообще этот мир весь устроен. И вот созерцание это также просто лицезреть, созерцать, так как все происходит. И вот вспомните этот опыт. Начните это делать осознанно, когда вы там на природе где-то, еще где-то, и реплицируйте этот опыт на свою жизнь, на отношения с людьми, рядом с которыми вам сложно, на отношения к себе. Что значит реплицировать? Это значит запомнить, вот как вы это делаете, вот это действие запомнить, и взять, и перенести в другой контекст своей жизни. Как там? Одна из тренеров практической психологии, тренер по НЛП, не помню, как ее зовут, я смотрел видео, она показывает, что когда человек научился вот так вот пальцем рисовать восьмерку, он может восьмерку нарисовать и локтем, он может восьмерку нарисовать и головой. Вспомнил тренера Джудит Белозье. Так вот, Джудит рассказывает, и головой восьмерку может нарисовать, и говорит, задом он может эту восьмерку нарисовать. И вот точно так же и вы можете, если у вас есть уже вот этот опыт, а я уверен, что у каждого есть, вот просто перенесите его в другой контекст своей жизни. Да? Перенесите и попробуйте вот также смотреть на то, что делает другой человек, или на то, что осознаете вы, что делаете вы. И таким образом постепенно вы... Сможете э, научиться это делать все в больших ситуациях и все более продолжительное время. Вот, друзья, это все, что чем сегодня я хотел с вами поделиться. Если резюмировать, то к данному моменту мы разобрали с вами три фактора, определяющих внутреннюю силу. Первое это осознанность. И э, осознанность – это ключ к управлению собой. Второе – это центрированность. Центрированность – это способность принимать решения из центра. Да, и основной инструмент – это осознание себя в моменте здесь-сейчас и отказ от поиска причин. Вития. То есть это такой ответ на вопрос «что я сейчас?» и суметь вовремя поставить точку. Да, то есть не пойти в объяснение причины поиск в и так далее. Я говорил, что это да, бывает не очень приятно. Да, это бывает встреча с Я реальным, которая бывает неожиданно эта встреча, да, нежеланная эта встреча. Но при этом именно здесь а, есть точка трансформации. И именно здесь вы обретаете опору, а, от которой сможете оттолкнуться и начать принимать новые решения. Пример про велосипед, помните? И э, также третий фактор сегодня разобрали, это безусловное принятие. Безусловное принятие э, и того, что снаружи, и того, что внутри. Как метафора, как пример, это шахматы, да, как в шахматах, как инструмент э, для развития принятия это э, маленькие монстрики ваши, я уверен, что у каждого из нас они есть. И это созерцание созерцания и перенос этого опыта в свою жизнь. Как вам сегодняшнее занятие? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Если есть вопросы, записывайте куда-нибудь на листочки и приходите завтра. Завтра у нас будет как раз час, посвященный вопросам-ответам в по Москве. Ну а в четверг мы разберем четвертый фактор, определяющий внутреннюю силу. Потому что вот а, те факторы, которые сегодня а, и вчера мы разобрали, их а, необходимо и достаточно для того, чтобы осознанно принимать решение. Но дальше же возникает вопрос, а какое именно решение возникает? А, и вот про это будет как раз а, в четверг. А завтра будем а, ответ на вопросы разбирать. А, Лилия пишет потрясающе. Спасибо, Лиль, а, за то, что поделились. Непочатый край работник Процентр очень грустный. А что именно грустный? А, друзья, я выложу видео. Вот это сейчас, прям, в самое ближайшее время. И вас прошу поделиться под этим видео, в комментарии. Поделиться своими впечатлениями. Чтобы те участники, которые не участвовали, а будут смотреть записи. Чтобы, ну знаете... Так, чтобы увидели, что это ценно, и это будет дополнительным стимулом, чтобы посмотреть. В общем, прошу каждого, у кого есть что сказать по поводу этого задания, поделиться в комментариях, своими впечатлениями. Мне очень задание понравилось. Спасибо большое, полезно. Спасибо, Александр. Очень важная и полезная информация. Очень интересно. Спасибо. Пожалуйста, друзья. Самообман, грустно понимать такое. Да. А, грустно а, грустно понимать а, такое но при этом а, трансформация в жизни только через это и происходит mm -hmm. про монстрика под завис мозг mm -hmm. как принять монстриков вокруг если есть вопросы а, пишите их записывайте себе а, пишите в комментариях к постам в, в группе нашей я э, на них отвечу Таня пишет классный пример шахматы прям вот очень наглядно про монстрика и созерцание inside созерцать разозвращающего человека маленького ребенка который играет в песочнице наблюдать улыбаться умиляться и принимать очень классно благодарю в нужном направлении развития радость от а точности сказанной Спасибо, друзья. Ну что, и до завтра. Сейчас буквально в течение 10 минут выложу пост с этим занятием. Прошу там в комментариях поделиться своими впечатлениями. Всем пока.